Привет, привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мои видео. Иногда читаю комментарии и вижу, многие жалуются на то, что я перестал часто снимать ролики. Извините, друзья, но последнее время я очень занят и не могу найти время. Постараюсь исправить этот вопрос. В этом видео коротко расскажу, как я решил на моем Мазде 2016 года проблему парковки так как на этом модификации заводом не предусмотрено вспомогательные парковочные устройства. Видео, наверное, будет для многих полезным. В следующем видео расскажу о машине Mazda CX-5 2020 года, которую мы приобрели несколько месяцев назад на американском аукционе и с какими проблемами мы столкнулись при восстановлении машины на заключительном этапе. В предыдущем видео рассказал, что сначала хотели на машину установить вот такие простые, но удобные парковочные устройства – Потом передумали, предпочтение дал установиться все-таки на багажнике камеру. Была проблема с сетью. Для этого нужно было в салоне дисплей, но тоже не было предусмотрен заводом такой роскошь. В салоне было, так сказать простой магнитола с рамкой, но эта рамка не подходила по размеру к тем стандартным магнитолам с мониторами, которые обычно продаются в наших магазинах. Пилу решено заменить заводскую рамку для магнитоли с 9-дюймовым монитором. Искал и подобрал на Алиэкспрессе такую рамку. Ссылку оставлю ниже в описании. Есть также на Алиэкспрессе рамки для 10-дюймовыми андроидами. Но 10 дюйм мне кажется слишком большим. Но может другим понравиться. Вот этот маленькая негодяйка мешает мне работать при монтаже этого видео. Хочет играть. Ему не исполнилось еще полтора месяца. Кавказская овчарка. Купил рамку и через примерно два месяца она приехала по месту назначения. Есть знакомый специалист, который специализируется именно на замене и установке автомагнитол на машинах. Договорился с ним, закупил подходящую 9-дюймовый андроид магнитолу, камеру заднего вида и приступили устанавливать на машины. Хочу сказать, что этот андроид имеет много функций и он будет полезным не только для парковки, но и для тех, кто любит. Во время езды, пользоваться картами, местоположением, маршрутизаторами и многие еще функции. Рассказано, что Android значит все понятно. Музыка, видео, связь с смартфоном, с Wi-Fi, телевидением и многие еще функции. Ну и тут хочу попрощаться до выхода следующего видео. И спасибо всем за просмотр.